Наслаждаете ли вы себя, играетесь ли вы с собой, получаете ли вы удовольствие, кайф от таких ну, детских поступков, от какого-то состояния драйва, экстрима. Ведь удовольствие от жизни, от счастья, оно нуждается вот в таких вот, стандарт, нестандартных поступках, как, например, покачаться на качельке посреди э, чужого города, посреди улицы днем этого идет драйв, кайф, удовольствие от жизни, что можно совершать какие-то экстремальные поступки, можно быть другим, можно позволить себе быть ребенком. Вот именно ребенок, знаете, вот есть такое разделение на три части. Внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель. И вот кайф от жизни получает именно внутренний ребенок. То есть это его ипостась, его епархия, его называем, программа наслаждаться жизнью. И вот какие-то нестандартные поступки, какие-то экстремальные поступки, от которых становится, вот именно это нужно делать. Ну, может не каждый день, может раз в неделю, может быть раз в месяц. Но те люди, которые забывают о своих внутренних детях, от своего такого детского непосредственного поведения. Им жизнь кажется серой, скучной, унылой. И вот чтобы не было унылости, вставляйте краски в свою жизнь. И тогда жизнь будет ваша разноцветной. С вами был Леонид Орлан из Звана франковска Увидимся дальше в идеях из путешествий.